Всем привет! С вами Крутекс. И и, и. и он. Крутокс, ион, да. Все именно так. Хивический Крутекс. Не, ион крутекс. Вот, все. И Мы идем убивать кого? Кого мы идем, хоть убивать ненакс Накс не рассказывает, кого мы идем убивать, поэтому мы идем кого-то убивать. Skype пищит. М -м. Так Тыкает нука. Ты я тебе дал бомбы, ты же принял их? Какие бомбы? Какие бомбы? Нет Оу, mm -hmm. oh, я просто. А, нет, нет, нет. Сервер сохранится Сер... тоже Нет не сохранился значит просираю еще а нет все окей сюда все окей а, мы хоть тебе... убить идем а, червяка где я ну, пойдем за мной сейчас о о поинтер пойнтер Блин, все это одним за одним приходит на no. карл так мне нужны Бутылки. Бутылки, бутылки, бутылки. Эм, серф подлагивает что ли? Да. Ты тут? Да. Серф подлагивает? Да. тебя налагает? Нет. А ты в тангли как-какнулся теперь. ты ведь прав? ты ведь прав? Да? Да? да, ты в тангли так-такнулся. Ты какался в тангуле. И что тебе? Перезаходи в рум. сказал. Сейчас я прокопаю тут вперед. Так, я взял блоков. А, мне нужно дерево, слушай. Для планок нужно дерево. Сейчас, короче, будем делать арену для босса, потому что по-другому в начале игры без без нормальной брони и амуниции ничего не сделаешь. Кстати, да, это хорошая идея, потому что я туда несколько раз уже ходил. Да что такое? Подожди. А, все, теперь окей. Теперь все окей. Все, я могу не перезаходить никуда. Угу. Не хочешь это делать? Он ну вниз надо дорогу эту пропилить. И забыл. Ам... Окей. Почему бы веревку просто вниз туда не поставить? Там уже начали, нет? А, ну потому что с ботинками веревка не, не сочетается. <laughs> да. Классный ответ вообще. Mm -hmm. А сейчас мы, мы так поймем что надо было начинать вниз вести. Где-то вот тут вообще. Не, вот тут mm -hmm. не, не, не, ты что делаешь? А ты посмотрел, сколько там высоты? Мы достроим, у меня, у меня блоки есть. Но все равно все равно она еще ниже идет так что а то блоки тратить я а только пать а то блоки тратить а то время тратит а, да по сути блоки означает время так что мы ничего не тратим нет мы тратим сразу все нет мы тратим только время Прыгни. За чай. Вот это делать. Спасибо. Ночью сейчас будет, конечно, весело строить арену. Ну. ну как, может, день еще подошли? <смех> <смех> не. Я в одиночку тут убыл дерево, ну не, не очень успешно, но. Нас двое. Я был один раз, двое теперь. Все, их разнес. Молодец. Слишком гладкие. их можно сделать. Очень гладкими. Достали? Достал. тупой О, стрелы. Надо... Чуть похимичить. Хил. Они продают свои андеры, кажется. И тратить деньги? Ой, блин. Или тратят грибы, которых у тебя нет, и еще и слизь, которых у тебя нет. Ну, слизь полно. Ты же забыл, что я кучу времени слаймов убивал. И бутылки, которых у тебя нет. А вот, вот это реально уже проблема. Короче, давай ты пока будешь строить, а я буду отбиваться. Потому что в других вариантах похоже нет. Кстати, можешь сразу идти вниз, потому что здесь б... горка опять. Можешь пройти, глянуть, что там за горка. Но там горка. А зачем мне идти, если ты сказал, что там горка? Ну, можешь пока начинать купить дерево, что ли, да. Все тоже могу, у меня топор быстренький стал. его скорости скоро сифон не хватает, чтобы от них отбиваться. Твари! Иди меч. А, лучше коплю. что блин, достал тут такую тварь. Такую тварь. Блин, я думал, там большая горка. Ну, Может глянуть, чтобы понять. Не, ты же сказал. А что я буду лишний раз глядеть, что Ах, Ну как бы да. Это не профессионально. Сызком не понимаешь, а -а -а. что ты лишний раз глядишь. Ну не за нуба за артиста артисты чего искусство е мы пришли ага дай мне сейчас вот эту штуку вот две штуки ну три точнее Че? вот это вот дай, и то что ты кинул все что у тебя есть все, отлично, у тебя хватит. Теперь, я бутылки взял. Черт. Короче, сейчас там будет recovery station, <с> который я сделал. Ты сейчас не него спустишься, возле огня по постоишь. Потому что он резать хп. Сейчас дохну, скорее всего, все будет. Вот и все, что будет. <с> а почему здесь не налажена дорога? Так и запланировал. Знаешь, я тут как-то не парюсь насчет этого. А, то есть полежать... только я должен париться, ну дорог? Знаешь, тебе помогаю, так что ты паришься? Ну ты не паришься? Не, пофигу, я потом летать буду. Зачем мне сапоги, если буду летать? А разгоняться при полете не важно, потому что... А, потому что, кстати, да, это не, не будет настолько быстрее, как будет, не, не будет настолько быстро, насколько было бы на земле, но все же. При полете у тебя... Чар все равно разгоняется. Ну, при полете с крыльями, а при полете с ботинками, это не... То есть с ракетными. То, ну, они не будут ускорять. Не будут считаться. Не считается. По крайней пока мы. Блин, на закрытие дырку нахуй. По крайней мере, пока мы не летаем. Ходить было бы проще так. Прикрой меня. Пытаюсь? Капец ты, мастер. Я знаю. Дерево там срубил около которого. -то. Я вообще в своем мире метеорит не копал вообще. Мне он не нужен был просто. Ты про это говорил? Геолева. Сп э спускайся, короче, сюда здесь себя отхиляют. Угостят. Костюр. они не Да, они не смогут. А чтобы бить их можно вот немножко здесь прыгнуть и бить ничем. Копьям не бей, у тебя у копья, но баг очень огромный и, и это будет очень долго. У меня ничего кроме копья нет. Но баг это толкнее для нубов. Ам... У меня кроме копья ничего нет. А окей, иди сюда. А почему ты не сделал, эти меч из этого говновуда? Сделай сейчас. У не, не прикололо. Окей. Okay. Я его использую активно, нормальная штука. Прикрывай yeah. меня, пока я меч делаю. Ты его не сделаешь ты уже далеко. Да и меня оттащили уже, это раз, а два у меня вуду, самого нету. Теперь прикрывай еще раз. Окей, окей, окей. окей oh, okay. сейчас короче идем сюда делаем еще две призывалки и потом делаем арену где-то здесь а не, не не здесь не здесь это далеко уже от этого места <кос> <космес> <космес> ты внизу хочешь делать арену не, я хочу просто сделать два. еще два призыва. еще две призывалки, чтобы увидеть сразу Троих точнее. Так, мне нужно кувшинчик А Ой. я пойду смотрю на свет Окей, давай. Блин, я что них не доберусь, они почти все спрятаны Но ты не сможешь, ты не смог бы. Я бы не советовал тебе их развивать, потому что потом. Можно их активно, то есть не активно, а как-то, чтобы сказать, эффективно, вот, развивать, чтобы ты их разбивал так, чтобы ты смог выбраться на поверхность и убить их там, если ты не можешь нормально скрафтить призывалки боссов, но нам повезло, не знаю почему, но у тебя растет очень много грибов тут, и я уже сделал три призывалки за счет этих грибов. Ну, он оформил, короче, кучу мяса с этих уродцев, но у меня грибов вообще не было, и, короче, не мог сделать призывалки. Нам пришлось сделать что-то типа того, что я сейчас сказал. Эффективно их развивать, там вылазить, их разбивать последнюю в том месте, где ты можешь вылезти, а не в жопе какой-нибудь, чтоб ты там умер. Пытаясь выбраться там, я не знаю. Учить, Давай мы их заптопим. Зап зап потом, потом, потом, потом надо. Нам надо будет еще там ходить. Это ладно. Эм короче сейчас помогать будешь мне. так, капец. Короче, смотри. Я хочу арену быть. Арену убыть Арену сделать. А, Арена может быть небольшой на самом деле. То, что здесь у нас внизу, это не важно вообще. Можно даже так сделать, чтобы можно было нормально подниматься. И типа а, и, короче отсюда будет начинаться арена. Это будет бордер и. Посмотрю экранок. да хватит мне бить тупая тварь. капец ты сейчас сдохнешь. Вошел в recovery station, ты сейчас тоже сдохнешь. Почему ты его назвал стейшн? Как еще? Просто recovery. Можно еще было бейзом его назвать. Лэером. Блэквин. Стой. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Круто. стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, это пока мы фармили их... Ну, вообще их, по сути, можно чисто фармить ради брони, но это... Тупая затея. Но если ты спидранишь, то можно попробовать. Попробовать. А зачем я а, здесь будет, вообще? А, говорю... увеличивает... А, скорость регенерации. Не хочу тебе рассказать, как он увеличивает это, потому что это муть... Потому ну, что ты не знаешь Не, я знаю давай Там значение, короче, которое увеличивается постепенно А огонь дает тебе какое-то кап для... То есть, ну, есть какое-то значение для, для начала А... В другом случае Это значение для начала будет равно нулю А так оно будет равно где-то единице или двум Ну, ты тип того, короче А раньше можно было стоять на столе? Да А на стуле? Нет Никогда А сейчас можно метров нельзя, потому что ты стоишь на столе. Нет, я стою на стуле. На столе, на стуле, на стуле на стуле. Вот ты стоишь. Блин. Эх, так. Сейчас я сделаю прямо так до recovery station. Окей. Okay. Я червяка сейчас убил в будущем времени. Глобально. Теперь в прошедшем времени. Ничего не хватит, что ли? Так. Ч ⁇ тебе? Мне нужно платформа Немножко здесь Сотни хватит. Конечно хватит, мне, мне надо штук 20, чтобы просто доделать А двадцать одна сойдет Да кто его знает ну, да. Просто доделай, доделай, доделай сам, доделай Ты доделай Я занят, о нет Ну что эти говнюки делают? Короче, я во-первых делаю арену, во-вторых, эта арена будет безопасна, чтобы нам другие уроды не мешали. Докуда сейчас... ходит ставить. Я так всегда делаю. До.. Ну, вот, короче, видишь, я делаю столб. Я хочу его на.. Ну то есть до не поставь. Здесь надо что-то, чтобы было светло. Не сейчас будет, я туда поставлю кампфаера. Чтобы регенерация была. Они на планках могут быть. Да. Давай тогда. Что, я тут что то поставлю. весьма. Ну делай, ставь. Все, можешь спускаться вниз в нижний уровень этого этой арены. А веревки ставить? Не, не, не, не, не, не, не, не туда. Верёвки, верхний уровень чисто, чтобы эти уроды, но они прошли. В нижний, там где мы будем стоять. А еще можно верхний убрать, поставить его на уровень выше, если, если тебе не нравится уровень, на котором они находятся. Веревки не, не знаю зачем. Не знаю, верх вниз лайк. Червяк же. Не ну, не, ну, можно, конечно, здесь их там оставить, но мы так не будем их использовать, но Зачем в... их так часто ставить? Порщил бы. Блин, я так думаю, надо построить, построить корабль. Это реально как, кор как Прикольно, корабль. Прикольно, можно кинуть веревку. Я знаю. А я не знаю. Прикольно. Кампфайеры так вот будут. Поставь еще там и еще здесь, здесь и там да. надо поставить. Веревки? Кампфайеры. У меня больше нету дерева. А, ну тогда ладно, ты возобе. А, а, а что веревку нельзя веревчить? Ну походу да, но можно как-нибудь кинуть ее, чтобы она. Это так... Да да да да да. типа того. Она койлом все равно. Надо чтобы она стала веревкой короче, остальное выкинется в другие веревки. Надо вот это вот убирать. И я думаю веревку. Вот это не весьма тупо сделали, что там? Так это работает. Зави его что? Окей. Okay. У тебя гранаты есть? Нет. А нет, я тебе не давал? Бери гранаты. Не взорви себя, пожалуйста. А я, я сейчас э, веревки еще поставлю okay. на случай, если мы, там упадем или что, чтобы было больше мест можно забраться. Это какие-то всяческие упорты. Да, может быть. На неумные фоны. Так, ладно, давай. Кстати, какого русский будет неумный фон? Если соусмарт это умный, то можно какой-нибудь ступит. Не, это, это что-то не то будет. глупо надо или что-то. Ну, уступит. Ну, Google предлагает, то есть переводит, ступит как глупый в первую очередь. Ну, знаешь, ступит фон. Ладно, я вызываю. Да. А что мы с а, Смотри, ты их кидать не их не в себя, да? Ну, не возле себя, примерно вот. Ну, видишь, мой расстояние искал до... Кидать их не в себя. Да. Вот видишь расстояние до огня этого. От меня до огня. Все, Кай, зови, разберемся как-нибудь. Может быть. Ну, тебя две гранаты убьют, нахрен. О, Кот пришел смотреть, как мы его убиваем. Эйм. Он говорил же, надо, надо веревки. Эм, мне не надо, я ни разу не упал. А мне пришлось упасть, потому что на меня кот пошел. Кот на стороне этой хрени. Ударно звучит. А мне хватит бомб, слышал? А мне их еще полно. Я уже процессор убил. Всё, Всё. Мы его убили. На не хватит. О, а у меня ещ две жрачки, если что. Я, я, я имею в виду, не хватит на, на, на еще два убийства. У меня их семьи типа, было. 8. Окей. Н номер два. Эй, я ж сказал по б... одной серии, блин. Ты убил себя. Окей, беги сюда. Я стал по одному боссу в серии. Ты издеваешься и.. и Еще одна часть, кажется. Они на тебя агрятся, блин. Ну то есть оно. иди сюда, Эй, веревку-то хоть скинь мне? Um. я конечно могу так первый раз когда я себя ударил ради того что просто его быстро убить неважно да блин сделай там проход я не хотел хочу там дверь поставить я хотел там дверь поставить это немного большой проход для, для двери ну не важно. еееееей ни хрена себе там их уже набралось ну no. так третий? Так, а, нет, подожди, сжим. я сейчас на случай себе дверов поставлю. Капец. Окей. Так, я торможу процесс, не мешай. <звук> да, чтобы можно было хоть что-то показать. Я пока пойду порублю дерево, что ли? А, здесь нет дерева, я же все заребью. Здесь дерево. Здесь дерево. Какое? Ну, обычно вообще, чтобы сделать дверь. Не. Окей, я пойду порублю. В общем, примерно так я играю в эту игру. Куда делась веревка? Где веревка? Когда ты делаешь арену, ее надо делать так, чтобы она не была кстати до ряда пришла, потому что мы убили хоть какого-то босса. Ну, арену делаю такую, ну, надо ее делать так, чтобы ты при этом мог нормально, ну, то есть, чтобы ты не вышел за пределы корабшены и не совейдил босса. Это опасно, потому что я когда делал такую фигню, я уже несколько раз так делал. Я и выидел просто. Вот, а, да, я собирал дерево уже, можно сделать дверь. Бум. Бум. Все, давай. Ага. А, ну я еще и упал. Мне экрана не хватает, чтобы видеть его. Wow. Я его слегка вижу. Ну, то есть не слегка, но я вижу его, но... Не, к тому, что здесь это разрешение зависит. Если я поставил бы, к примеру, разрешение именно своего монитора, то есть квадратный, я бы его видел там. А, да-да-да, у тебя это... Да-да-да, у тебя же ты снимаешь видео. Так. Все что ли? Серьезно? А, там куча этого говна внизу валяется. Ага. Я... Мы же его убили через стену, так что там его части могут там валяться. Оно же ауэшит. Так, и того, что... О, у меня еще одни ботинки есть. О. А грудоками у кого нет? Нормально. Ну и куча руды, конечно. Тебе, случаем еще одного нету? А... Можно сделать, если мы найдем еще три гриба. У меня Вот этих. Да. Ну а теперь мне не хватает три мяски. С этих вот уродцев маленьких. Так вон, Надо гранаты кинуть. У меня гранаты. У меня есть. Окей. Давай, давай, давай, давай. И сколько это, это давал одну мяску? Еще две. Так. Да, кстати, а может у меня мясо есть? Спросить нельзя было без понятия и не подумал я тоже не подумал поэтому говорил спросить не было если что у меня уже есть 15 так что все не если что у меня есть 9 давай сразу баск сделаем ты грибов то у меня больше нету ну я нашел еще два гриба то есть надо еще три гриба и можно будет сделать опять еще три гриба не не не не не три один один нужен гриб у меня просто гриб в переработанной форме есть, а я его не посчитал. То есть надо еще один гриб, и мы сможем сделать... Ну, приблизительно две, потому что тебе надо еще поформить. <звук> блин, баганутые слаймы. И почему когда они находятся на этих э, полублоках, их, их почему-то не забить. Точнее, я знаю почему, но, блин... Это банк, это недоделка. Так ты что, не знаешь, что разраб не хотел релизить теру? Его вынудили. Знаешь что? Я смотрел твиты разраба в течение пары месяцев. Да ладно. Ага. Фу, смотрите. Мне понравилось, как они в прошлом, ну то есть, ну, до лета так сказали там где-то в марте, что будет новый апдейт. Я такой думал, а, может быть, когда лето будет, можно будет поиграть в него. Да, конечно. Короче, селезняк, который находится на полублоках, на самом деле находится в блоке, и есть какой-то код, который не дает бить мобов в блоке. Тупизм. И по мне отработка. Ну как, хорошо, что приманиваю Ты сейчас у примя у приманишься, наверное. Да ладно, все нормально. Значит, у меня 16 этой видео. У тебя сколько? У меня 10. Кстати, кем я их. Кстати, нам надо теперь 4 жрачки и гриппе нашел. Так что все ок. Только надо будет ходить домой, скорее всего, потому что у меня нет. Нету гранат. Я тебе могу дать гармонию У тебя сколько? 50 О, круто Ты хоть как не экономно тратишь? Да нет, ты их просто обустреливай в Ну может быть, может быть Подожди У тебя сколько их? Жрачек Месок. Кинь мне их Осталось все-таки четыре, окей Фарми дальше а, блин хватит где тоже такое бывает что ты подходишь к ним ударяешь они пропадают или ты у меня -то только блин не успел вырубить убить черта давай я yeah. сердце -сер -сер. <звук> Ладно, я буду дальше тормозить процесс. Окей. Okay. Ну, у нас пока все на вариантов нет, так что можешь делать, что хочешь. <звук> Осталось еще три. иду тормозить процесс с тем что ты не будешь мне помогать их собирать <свят> О, еще гриб а, грибной рай <свят> <свят> еще гриб <свят> <свят> и вашу <ж> мать <свят> что, что моя система работа. лэдовая руда. Есть. Сколько? Не знаю. Две. Сколько не есть? В кармане две. Дай. На тебе лэдишную руду. Забавно, конечно, но я сделал накопать из той руды, которая не было была в сумке. Молодец. У меня два голда, можешь их пойти положить, а ну да, все равно. Чего нам не хватает? Почему до сих пор не бьем босса? надо три штачки. Ну, то есть мяски. Булки. у у а у а Так. Прям такие ритуальные хрена тень. <свят> По факту, конечно, так и есть. Да-да-да. <свят> Он, блин, переносит себя в жертву ради нашего будущего. Не-не. Это ритуал убийства хрени. Ну, по-моему, не особо-то и сопротивляется, так что, по-моему, по по по жертва. Зови его, зови, зови, зови. зови. Фу, честер, фу, честер. Встал бы, um. что можно всех делать. Эм, um, да я уже почти весь сайтфит сделал, с <laughs> весь сьют. Эм, можешь дать мне гранат? Пожалуйста. Могу. Дай. А то я буду его так вот выводить. Я себя сейчас почти убил. Почти убил. Найс. У меня один хп оставался. У тебя он до сих пор остается? Нет, у меня сейчас 40. А, да. Дай мне гранат. Я тебя убиваю. Окей, делайте больше. А, может это будет нормально работать? Ну-ка. Не. Это не так круто работает. Гранаты, забери свой. Да, пожалуйста. А, черт, его убил внизу. Почему не написалось, блин? Okay, yeah. Okay. Yeah. Gun, убью, я. Дай гранаты. убили, я их уже кинул давно. Нормальные, которые я могу держать и кидать. Вверху лежат Окей. такая жертва У самого Вас на него, конечно, копьем убивать, да? Его реально, конечно, копьем убить, если что. Без брони, я думаю. Думаешь, его реально без брони копьем убить? Я тоже. Че Чуть хп не уменьшается? Ты вс гелясь за счет того, что убиваю его. Он дропает хп. Фу, чатер. Надо просто не перебарщивать с этим. Ну, по крайней мере я уже сделал все что. Хотел, ну, у тебя есть кроме... еще эта нашка? А, нет, вот это вот и вот это вот. Эй, эй, читер. Так отличный каркас. <свы> и собственно мне больше ничего не <свы> не <нужен. свы> и мне больше ни на что и нет. Так, ну что, давай вернемся в дом. Ну. <с> Теперь нам по сути можно идти в Ну, не нужно, на самом деле. Нам надо пока. Надо сходить в данжен. И в.. Кстати, данжин находится на правой стороне, потому что ну, джунгли находится на левой. Ну, надо сходить в данжен, потом в джунгли.. Данжен кстати обязательно надо сходить. А потом уже можно в ад, потому что по другому варианту. То есть в другом порядке ему не надо. Что нам также делать? А, нам нужно. Ну мне нужен пистолет, чтобы я без проблем мог хотя бы. Ну, в любом случае, соло даже убить с плоти. К тому же нам нужна Мурамаса, ну мне, или тебе. Ну, если мы хотим делать терробойт то... каждому знать. Ну, Может, Мурамаса, конечно. а не Мурамаса. Мурамаса. Мурамаса. Ты Близ не смотрел Не смотрел. Ну и все. Не <свят> учи меня. Я знаю, что <свят> Ну так, блин, в отбеле у Мурамаса, а здесь Мурамаса. <свят> ну, а здесь рефренс, так что это Мурамаса. Нет, я тебе не верю. <свят> Э, мне скейл продавать? Да можешь же выкидывать. Раньше он ничего не стоил. А сейчас если стоит, то можешь продать. Он стоит сильвер Ой, да, да, да, продавай вообще до хрена. О, прикольно, звезда упала в другую звезду, и они застакали и стали без звезды. <музык> так, ч ⁇ идем в... Нет, а, что, я сказал босс в серии? не больше ну, я не, не предлагал в этой серии просто говорю дальше дальнейшее а я устал поэтому <звы> сегодня хватит окей okay. не а да да хотя бы докопаться не хочешь это быстро когда надо будет серию пилить не ясно что не не хочу и <звы> устал Лол. зажать левую кнопку и <звы> <То> есть, зажать <звы> кнопку и Докопаться до зада, так нет, по докопаться до зада, это что-то такое знаменательное. Ой, да mm -hmm. ладно. Mm -hmm. Я сделал это несколько раз, чтобы просто мне было проще ходить по джунглям. Очень знаменательное, конечно. Очень знаменательная поход, до джунгля. Mm -hmm. Ладно, покопали.